Алло! мне милиция предлагает дуть! Расписываться будете? Я с милицией дуть не буду. Расписываться будете? я с милицией дуть не буду. Здравствуйте! Это я. хай я Нет, нет. Давайте. Продуваемся. Я милиция дуть! Я дуть не буду! Мне милиция предлагает дуть! Прибор. Я дуть не буду. Нет, сейчас чуть-чуть, да дуйте нормально. Нормально, дуйте. Ты идуйте, я не наркоман. Дудь, дудь. Прибор. Я а не я буду еду, с вами дуть, я не наркоман. А Болюша, поедем? Жива. Давайте, еще сильнее. Давайте, дуйте. Вы мне дуть предлагаете, а потом... А прибор ага. Я болей. с вами дуть не поеду. Привор дуй. С вами дуть. Отказываюсь. С вами Дуть. Прибор продаваешь. С вами Дуть, вы наркомаш.